Спаршен, да? Ага что? А, ну нас полет Я думаю, что это Надо добиваться А я уже справа не он должен там В его еще, например, закон я не знаю, где это все.